Здравствуйте! Сегодня у нас очередное заседание экспертно-аналитического клуба онлайн. Тема нашего сегодняшнего заседания — это «Какой станет новая Беларусь?». Также напоминаю, что это заседание экспертно-аналитического клуба у нас международное, и у нас идет синхронный перевод в данный момент. Пожалуйста, если вам, нужно, если вам удобнее слушать то, что говорят спикеры, по-английски вы можете выбрать дорожку английскую внизу, там, где такая иконка глобуса есть. Вот. Также всех наших спикеров прошу в связи с этим не торопиться и помнить о том, что у нас есть синхронный перевод, не ускоряться и не тараторить по возможности. Спасибо большое. Так что, понимая, что у нас... Наше мероприятие сегодня записывается, но правило счетом хаус у нас никуда не делось. Применяется оно у нас по предварительному уведомлению. Если вы хотите сказать что-то, что не должно попасть в запись, или то, что не должно цитироваться с вашим именем, потом после дискуссии, пожалуйста, сообщите нам, мы поставим запись на, пауз, на паузу, и это никуда не попадет. Вот. Также представляю наших сегодняшних спикеров. Это Андрей Егоров, политолог, старший аналитик Центра Европейской Трансформации. Добрый день, Андрей. Да, Андрей, вы с нами. Добрый день. Антон Родненков, пресс-секретарь Координационного Совета, директор Центра Новых Идей. Привет, Антон. Всем добрый день, да, привет, Антон. А, Анна Козлова, лицензиат TEDx минск популяризатор науки. Добрый день, Анна. Добрый вечер. Да, добрый вечер. А, и Ярослав Бекиш, предприниматель выпускник программы международного лидерства сенатора Джона Маккейна, экс-руководитель зеленой сети. Здравствуйте, Ярослав. Привет. А, Мои самодераторы сегодня — это Валерия Костюгова. Валерия, здравствуйте. Здравствуйте. Да, также, также попозже к нам подключится Вадим Мажейка. Но это будет немножко попозже. Вот. Давайте начнем с, тогда с первого заявленного вопроса и начнем с Андрея Егорова. Наш первый заявленный вопрос — это «Какими будут ключевые особенности будущей новой Беларуси, исходя из фундамента, заложенного 2020 году. Андрей, вам слово. Ну, вот, не недавно я написал текст, неожиданно ставший популярным в Facebook, с таким провокационным названием, что «Ничего не изменится». И где я писал о том, что в, как бы в принципе, по большому счету, белорусская система не требует радикальных реформ. И то, что произойдет в Беларуси, если революция победит, не будет затрагивать в плане изменений обычной жизни большинства людей. То есть, как бы это не принесет ни значительного повышения благосостояния людей, ни из, как бы, значительного падения благосостояния людей. В целом, как бы то, что они делают, не изменится. 90% как бы людей будут заниматься примерно теми же самыми делами, которые они и занимались, работать на тех же предприятиях, быть теми же чиновниками в той же системе управления и решать примерно подобные круг задач, которые они решают. И в целом, как бы это мало коснется людей, но как бы изменятся как бы системные правила игры, которые заключается в восстановлении ну, как бы, достаточно четких и ясных законодательных правил, или того, что называется rule of law, как бы, и системы обеспечения как бы, этих правил. Как бы, то есть то, что сегодня работает по принципу усмотрения, как бы, начнет работать по принципу э, того, как функционируют сами э, институциональные э, правила. А, и э, ну, это изменит, собственно, общий характер политической системы, которая существует, а значит, э, как бы это постепенно приведет к э, ну, совершенно другому общественному политическому устройству. Но первоначально э, Никаких радикальных реформ в Беларуси не потребуется, особенно если мы говорим про какой-то переходный период. Что все это распадается на два очень ясных этапа. Первый – это переходный период, когда работает условно какое-то временное правительство в Беларуси, и желательно, чтобы оно работало там не меньше года, как бы это правительство, и период, когда проходят новые выборы и избираются уже по новой конституции вот, органы власти, и тогда они уже как бы начинают какие-то более системные, не обязательно быстрые, но уже более глубокие реформы. Поэтому первоначальный э, период, вот этот переходный э, период, фактически в этот переходный период необходимо будет решить э, э, ну, несколько очень важных задач, но без э, глубоких реформ. Первая задача это вопросы, связанные с э, переустановлением конституционных институтов, как бы на новые демократические институты. Uh, вторая uh, задача – это uh, запуск механизмов переходной справедливости, transitional justice, то есть uh, это формирование каких-то независимых судебных uh, органов которые специально, uh, и следственных органов, которые специально будут заниматься вопросом восстановления справедливости и uh, законности в стране. Ну и третий вопрос, с которым нам придется столкнуться в любом случае, исходя из текущей экономической конъюнктуры, это uh, вопрос uh, – Решительных мер в экономике в этот переходный период. Но опять же, эти меры вряд ли будут затрагивать вопросы, связанные с системными изменениями в белорусской экономике. То есть не будет перехода от существующей такой, скажем, социал-демократической модели к каким-то радикально новым моделям управления в Беларуси. Ну и э, хронологически следующие системными реформами, которые должны начаться после там, периода вот этого временно-переходного периода и стабилизации политической системы, будут касаться вопросов э, ну, уже достаточно широким наборе областей, э, ну, из которых я бы выделил как две главные — это реформу местного самоуправления и э, реформа образования. Ну вот, примерно так. Uh -huh. Спасибо. Ярослав, тогда давайте продолжим с вами. Какие будут ключевые особенности будущей новой Беларуси и скорее фундамента, заложенного к 2020 году? Окей, okay, спасибо. Я слушаю Андрея и думаю, что чтобы не гадать на кофейной гуще, чтобы не говорить, какой Беларусь будет, если Наверное, можно выделить два аспекта, какой Беларусь точно уже не будет, или в каком смысле она уже не будет прежней. Я думаю, что это аспект политической культуры в широком смысле этого слова, и аспект экономики тоже в широком смысле этого слова. Как бы не закончилась текущая фаза политическая Беларуси, я думаю, что политическая культура исходя из фундамента этого года, очень сильно меняется сегодня и будет меняться еще по инерции очень долго. А, начиная от каких-то низовых вещей, а, пусть даже и очень важных, вот, например, как Андрей сейчас упомянул, местного самоуправления, реформу а, и вообще отношение местных сообществ а, самим, к себе, к тому, а, на что что они имеют право, что они могут себе позволить, как следует распоряжаться местными ресурсами и так далее. И заканчивая национальным, может быть, даже международным уровнем вопросом, касающимся таких аспектов, как государственное устройство, разделение властей, гарантии этого разделения. В общем... В смысле политической культуры Беларусь уже другая, совсем не такая, какой мы ее встречали в начале августа. И хотелось бы, чтобы эти изменения были более уверенными и более прогнозируемыми, что ли. Потому что сейчас мы наблюдаем такие шарахания акторов политических. То вправо, то влево. И я думаю, что если мы сможем создать какие-то механизмы построения общественного консенсуса на тему политики, то дальше Беларусь станет на рельсы осовременивания своей политической модели. В экономическом смысле Беларусь тоже не будет прежней, как и весь мир, конечно, и можно здесь э, говорить про влияние всяких черных лебедей и зеленого лебедя, которого мы встретили сейчас. Но я э, хочу подчеркнуть такой аспект. Многие белорусы сейчас надеются на то, что э, режим не вытянет э, противостояние с белорусским народом именно благодаря экономическому фактору. И отсюда всякие разговоры вокруг, отключать или не отключать свифт, кто должен быть инициатором, если и должен быть э, подобных инициатив. Я бы хотел обратить внимание на то, что Беларусь даже без ковида и даже без э, революции э, к началу 2020 года пришла к, к осознанию того, э, что мы видим перед собой, того, что европейцы называют «зеленый лебедь», то есть глобального э, непрогнозируемого экономического фактора, который должен устроить... Э, очень серьезный экономический кризис. Я в первую очередь говорю про э, то, как сильно наш основной экономический партнер э, вслед за нашим вторым экономическим партнером, я имею в виду Россия вслед за Европейским Союзом, э, серьезно относятся к тому, что они называют Green Deal, как это меняет полностью региональную структуру экономическую. И вот э, если в начале 2020 года мы еще там активно пытались э, сколыхнуть соответствующие органы госуправления на то, чтобы они э, поставили эти вопросы на повестку, и публичную, и профессиональную, э, то сейчас, вот, э, после конца лета, с эти, э, об этих темах пока что не с кем просто разговаривать. Некому и не с кем. То есть мы движемся без руля на, полных, на полном ходу к этому Зеленому лебедю, и э, специалисты, эксперты, которые разбираются в этом вопросе, находятся в патовой ситуации. Они знают, что грядет, знают, что надо э, делать или чего не надо делать, но не могут это обсудить ни с обществом, ни с правительством, потому что оно нелегитимно, э, не с командами или командой, которую сейчас принято почему-то все еще называть оппозицией, то есть этот вопрос все еще на повестке и он шарахнет достаточно сильно в любом случае и политический кризис и э, пандемия только усугубляет этот вопрос и я думаю, что Беларусь будущего какой бы она ни была будет э, либо очень адаптивна э, к этой ситуации, либо потерпит очень сильный экономический ущерб. Эти два фактора влияют друг на друга, и на них влияет фактор времени. Чем раньше мы сможем перейти к решению этих вопросов, тем спокойнее мы сможем перенести последствия текущих кризисов национального и глобального. Спасибо. Ну что, Вадим, ты с нами? Хочешь, может быть... <связывания> да, продол продолжим, Продолжить. да, Антон. Да, Антон, давай. Спасибо. Uh, спасибо за работу. Uh, подключаюсь. Еще раз всем добрый вечер. Простите, что пришлось задержаться на интервью, поэтому чуть позже к нам присоединился. Uh, я так понимаю, uh, Андрей Егоров и Ярослав Векиш уже uh, высказали свое видение. Uh, Какие-то первые взгляды на то, каким ключевые события будут влиять на будущее. И я в этом случае, наверное, хотел попросить Анну Козлову продолжить, сказать нам о том, как с твоей точки зрения, что на это будущее главное повлияет действительно. Привет, спасибо большое. Я очень много наблюдаю за тем, что сейчас происходит в Беларуси именно с точки зрения формирования локальных сообществ. Поскольку я являюсь сейчас основным организатором TEDx в Беларуси, для TEDx одна из важных вещей, это как раз создании, формирования, поддержания локальных сообществ. Для меня это такой привычный ракурс. И то, что я вижу еще до обострения политического кризиса, а с началом как раз коронавирусного пандемического кризиса, это невероятный скачок и, извините за банальность, формирования настоящего гражданского общества, настоящих локальных сообществ. И это поразительно на самом деле, насколько они справляются с возникающими задачами. То есть все мы видели, мне кажется, не нужно повторять, напоминать, что происходило весной в период начала пандемии, и как именно там, сбор денег и волонтерские команды помогали врачам и обычным нормальным людям. И то же самое продолжилось летом и продолжилось осенью. То есть то, что я вижу, во-первых, полную неэффективность существующих официальных институций, это и институции здравоохранения, и в первую очередь институции коммуникации. И, соответственно, очень сильно возрастающее влияние неформальных институций в этой области. То есть, за этот год, за это лето и это осень каждый житель Беларуси стал гораздо более подкован, например, в юридических вопросах. Почему? потому что возникли добровольные волонтерские сообщества, которые ценно занимались коммуникацией в этой области, юридическим просвещением. Нам, каждому обычному нормальному человеку, рассказывали, что именно мы можем сделать в каждой конкретной ситуации, какие у нас есть возможности, какие у нас есть права, какие шаги мы можем предпринять. И вот это возрастание роли волонтерских сообществ в коммуникации по всем направлениям, кажется лично мне одним из самых важных фундаментов. Потому что это система, которая полностью разрушена, система, которая довольно сильно дефектна и в которой нет нормальной обратной связи. В природе, извините, я включу биолога, в природе очень важны системы обратной связи. Любой живой организм получает обратную связь от рецептора, от э, происходящих биохимических реакций, от органов. Если эти связи нарушены, организм начинает э, неадекватно реагировать на какие-то проблемы, на развитие патологий. То, что мы видим в Беларуси, это массовая и тотальная дискредитация всех систем обратной связи. Есть ли хоть какая-нибудь достоверная статистика по заболеваемости коронавирусом? Это очень хороший пример. Нет, ее нету. То, что ее нету, это и есть дефектная обратная связь, это мешает адекватному реагированию на проблему. И ровно такая же ситуация ну, на самом деле абсолютно совсем. Есть ли нормальная обратная связь системе системе образования? Нет, ее, к сожалению, нету, потому что, ну, начиная со школы, э, система выставления оценок в нормальной средней школе не дает никакой адекватной обратной связи, никак адекватно не отражает уровень образования учеников, уровень э, потребностей школы, э, где в этой системе закры не закрыты какие-то слабые места, и это все накапливается, накапливается, и возвращаясь к тому, с чего я начала, я вижу, и я очень этому радуюсь, и не перестаю радоваться, как совершенно обычные люди, которые никогда этим профессионально не занимались, ну, кто-то, может быть, занимался, и это, конечно, большая помощь, начинают самоорганизовываться, начинают разбираться с тем, как устроены вот эти дефектные системы, начинают восполнять пробелы в официальных, формальных, институциональных организациях. Честно говоря, для меня это наиболее важное и наиболее базовое основание для того, какой будет Беларусь будущего, потому что, во-первых, это выстраивание эффективных систем замен неэффективных, во-вторых, это, простите, опять же за такую банальность, дает надежду, независимо от того, когда закончится нынешний политический кризис, и независимо от того, чем он закончится, формирование вот этих локальных сообществ и те функции, которые они сами для себя выполняют, это то, что уже останется с нами навсегда. Я надеюсь, что это разобьется и станет еще лучше. И независимо от того, чем закончится нынешний политический кризис, вот эта самоорганизация, это самоуправление и готовность людей включаться, включаться в... В какие-то урбанистические процессы, в какие-то экономические процессы, в социальные процессы, включаться в образование, включаться в поддержку существующей медицинской системы. Это то, что в то в чем наше будущее. Спасибо, спасибо. Я на, самом, я на самом деле ждал, мне было даже интересно, как биологический взгляд проявится к этой теме. Было очень интересно послушать, действительно, такое сравнение с организмами. Uh, ну что, как говорится, last but not least, Антон Родни, Родненков, Антон, який твой погляд и, за одной боку, як человек, который безумовно удельничает во всех, всех политических процессах, про которые мы за расскажем уже, куда уже более непосредственно, а с другой боку, как доследчика, как аналитика, як, что тебе больше царовано? Дякую, Вадим. Я, наполнено, буду развивать думки Анны про, взгляды, про то, что начинаю зараз будовать гражданская А Але перед этим зараблю несколько кроков назад. Что, про что мы за все доказали, это то, что белорусская держава, белорусские власти не задолили побудовать некую заразумелую державную идеологию. И они не задолили пропоновать некий в образ будущей Украины. Ага, программе программы Лукашенко уже возникли в 2015 году, и после этого он... Было уже разумело всем, что ее не может показать, куда ион башит, развиваться Украина, и какие накиранок формат этой будущей Украины. И в этой ситуации, в принципе, гражданская супольность сама створила для себя некий образ. Зарас это, ну, можно посмотреть, как это люди называют. Люди называют Новая Беларусь появился такой термин. Этот термин появился и распространялся в этом году. Первый, я помню, я его побачил, например, от Валерия Цыпкала, и он, когда я ввестил, что он будет транс президентом. его на сайте было написано манифест новой Беларуси». И там были разные артикулы. Из тех часов, с такого часа, в принципе, с этой, с этой весны, Uh, вот это пошло распространяться. Зараз шмат декали, ты глядишь, як люди называют, за что они смагаются, они кажут, мы смагаемся за новую Беларусь. Это значит, что у людей уже начинает стараться некий образ. Это образ, и они называют «Новая Беларусь». Что это за образ, с чего он мы, конечно, до конца не разумеем. Мы не ведаем. Але люди, у людей есть ощущение, что они все разумеют одну негативную До а, Да, это раньше гражданская суббольность, в этом беларусском заработала инши, сделали инший и он назывался it краина да, И некоторых мы называли, что Беларусь – «Айти-краина». мы видим, что «Новая Беларусь» все-таки больше, чем it краина И на самом деле it это просто маленький, дробненький, наполненный дробненький кавалок вот этой «Новой Поэтому, будет новая Беларусь, подобно на старую Беларусь, наверное, действие на не будет подобно. И это что-то будет по-иному. Другой да? интересный момент ⁇ это то, что как худкая и как широкое громадство пошло давать свои параллельные новые институты. И это бывает как горизонтально, и это так и вертикально. Горизонтально это вот эти дворовые чаты, некие локальные комьюнити. Але починают они будаваться и вертикально, так? Заявляются какие-то это профессийные, квазипрофессийные супольности, например, там вот, белые халаты, например, там спартовцы объединялись в свою ассоциацию, культурологи, ну, культуры объединились в свою ассоциацию и так далее. И мы уже зараз бачим, что ну, Лукашенко спрашивается с чатом белых халатов. Кумовно, кажется, когда бы белых халатов был некий свой простоник то это был бы такой, амай, что профсоюз, який неким чином лоббировал бы э, потребы Возь гэтой супольности. А, ведь довольно, а, когда изменения будут отбываться, то белые халаты никуда не поделываются. И они застанутся. И новому министру э, Ахову-здорову придется неким чином вести перамолы с этой супольностью. Потому что обедновая представляет некую великую частку профессийных супольностей. Когда заявится новый мэр Минска, он докладно будет вымышлен неким чином выбудовывать свои связи, свои контакты с этой широкой сеткой локальных чатов, которые так само... Это локальные чаты так само начнут э, наражать своих местных лидеров, которые будут напевно балотоваться в следующих местных выборах. Да, вот эти институты начнут на своем уровне э, давать некие выники. так. Э, что э, это довольно источные изменения. Uh, ну, тому, я думаю, будет развиваться довольно все цикаво, и массовая этого худкости, как это отбывается, это за правды э, ну, та же платформа «Голос», где есть миллион триста человек, она так само застается, и эта платформа потом в Новой Беларуси будет выполнять просто грехуиншие функции. Тому это вельми добра, что белорусское громадство не замагается суперчагостей, что оно не замагается суперчагостей режима. Да, ба, по великому рахунку белорусское громадство не не чувствует, что она хочет разбурить нечто, систему эдукации, что то інше. При этом белорусская громадство довольно успехово uh, параллельно выбудовывает свои институты, которые работают на ее качестве, которые выполняют те функции, которые они видят. Конечно, это началось с коронавирусом, уже, напевно, уже началось еще раньше. С коронавирусом, с этим волонтерским движением мы побачили обратный выбор И вот за сейчас политические изменения, и они только поскараются. На переди нас чекает зима. Видовольно, что зима, это не период, когда э, массовые 6 это лепший самый изрушный вариант демонстрации своей некой позиции. Поэтому худшее за всего, возьмите, это личьбовая цифровизация э, э, будет только повеличиваться. И худшее за всего к весне, возьмите, этой связь и солидарность именно это вот про инструменты, она только повеличится. Ну вот, это Спасибо, Вадим. Да, дякую, Антон. А, правда, думаю, что это то, это, можно назвать прото-профсоюзами, прото или таким прото-карженовскими, да, локальными сообществами, которые выстраиваются параллельно местным структурам. Это действительно те вещи, которые будут с нами дальше. И спасибо, что ты отметил это важные моменты. А, я тогда хотел предложить перейти в том числе к второму вопросу и подумать о главных вызовах, потому что при всех этих факторах мы понимаем, что вот этот, я сказал, да, вижен, вижен новой Беларуси, очевидно, он столкнется с какими-то, в том числе, может быть, и глобальными вызовами, может быть, какими-то реги что-то региональное, может быть, какие-то факторы, которые то, что можно назвать болезнями роста. Как вы думаете, что, с одной, что станет такими факторами для этой новой Беларуси? А что, может быть, наоборот, позволит, да, добиться успеха и с этим справиться? Может быть, у белорусского общества есть какие-то факторы, э, если уж продолжать продолжаться продолжать, биологически, может быть, у нашего организма есть какие-то фак, э, факторы иммунитета к таким проблемам, что-то, что нам поможет добиться успехов, несмотря на эти вызовы. Э, давайте, может быть, предлагаю тогда продолжить в том же порядке, как мы начинали. И Андрей. Mm -hmm. Ну, <смех> я вот uh, все-таки несколько uh, не разделяю оптимизма uh, коллег, потому что любой общественный подъем, он может сопровождаться таким же как бы общественным спадом. То есть то, то что мы сегодня видим подъем вот, децентрализованной активности, формирование новых сообществ по локальному и профессиональному уровню, он как бы, очень важен, но на сегодняшний день я... Ну, не вижу э, надежных предпосылок того, э, что э, что все вот окончательно изменилось и не может вернуться обратно, то есть в, в принципе э, как бы процессы э, развития этих сообществ, э, процессы самоорганизации людей, как бы они э, э, обратимы и, и в общем-то могут быть э, подавлены сегодня, потому что мы находимся в ситуации конкуренции и борьбы. Это первое э, замечание. Э, в общем-то хорошо бы, чтобы она развивалась, конечно, как бы и тогда на этой базе можно много чего вы как бы выстраивать. Оно является натуральным основанием для роста, создания новых структур, новых альтернативных оснований для развития в различных сферах жизни Беларуси. Но, в общем, это не закономерность, это связано с энергетикой, усилиями людей, пониманием их процессов, ориентацией, надеждами на изменения и так далее. Это первое замечание, второе. Э, Все-таки вот у нас, у нас вот в Беларуси как бы есть э, таких два э, по подхода, оба неправильных, как мне кажется. Э, первый это, что все в Беларуси плохо ну, то есть, в смысле, ничего не работает Образование не работает, э, как бы, медицина никакая, э, там, государственное управление там тоже, э, это вот один такой э, момент, а, а второй, что, ну, как, вот, про государственные всякие структуры придерживаются, что все у нас замечательно, э, как бы, но мы переживаем иногда, ну, какой-то кризис роста, там, э, как бы, вот, все наладится, э, как бы, скоро. Мне кажется, что истина-то тут, э, как бы, по, по, посередине, потому что, ну, в, в Беларуси э, в основном э, работающие институты. Э, у нас, ну, как бы работает образование, э, то есть дипломы выдаются, э, выпуск, там, наборы там, студентов совершаются, образовательный процесс идет. И, в общем-то, э, как бы, наверное, это образование не такое ужасное, раз э, как бы оно смогло произвести поколение людей, совершающих сегодня революцию. То есть, конечно, можно говорить о том, что э, э, как бы вот государство или государственная система образования не хотела этого сделать, это такой побочный эффект, неправильных людей э, как бы, сделала. Но, тем не менее, как бы, она, эта система образования в целом, общественная система образования, э, как бы, она произвела как бы, э, это поколение способное mm -hmm. к активным, солидарным революционным э, э, вот, действиям. Как бы, а значит, как бы эта система, ну, в каком-то смысле как бы является рабочей, как бы ее как бы, реформа не может быть, ну, вот в смысле, разогнать всех как бы, и, и создать с нуля. И то же самое, как бы в любых других областях. Вот у нас, конечно, дворовые сообщества су существуют, но кто-то сегодня включает как бы, тепло в зданиях, как бы организует работу тру трубопроводов, поддержки инфраструктуры, и это все, заметьте, работает. Если вы как бы, посмотрите на как бы, другие страны, оно, в общем, работает вполне себе неплохо. Как бы, а, как бы, а это предусматривается соответствующую компетенцию людей, их как бы, трудовой этик и управление как бы, этим делом. И это все работает. А, как бы, да, конечно, у нас там проблемы с там, обратной связью, а, как бы правилами, иногда как э, архаичными нормами как бы, того, как управляются э, все это, это нужно менять а, очень много как бы, в стране. Но а, а, уникальная ситуация Беларуси сегодня заключается в том, а, как бы, что в отличие от начала 90-х годов нам не нужны а, как бы, радикальные изменения сегодня. Нужна, как бы, скажем, там, наладка э, э, системы сначала, избавление от того, что ограничивает ее развитие, устранение факторов, которые сдерживают это развитие в разных сферах, в частности, деидеологизация, как бы, которая требуется практически во всех областях, и восстановление структуры нормально работающих институтов э, э, в ну, там, прежде всего, например, судов, как бы и правовых институтов, да, суды должны стать там, независимыми. И это автоматически повлечет как бы, невероятные эффекты в той же экономике для, для этого. Ну и вот вызов, с которым мы сталкиваемся, как бы это, в общем, как бы вызовы, с одной стороны, что мы не можем полагаться на вот то, что все автоматически произойдет и изменится, потому что сегодня мы видим проявление этой солидарности, а с другой стороны, когда мы начнем что-то менять, всегда будет уровень сопротивления как бы, тех существующих институтов и людей с их сознанием тому, что должно меняться. И это сопротивление, в общем-то, придется преодолевать, особенно если мы говорим про более глубокие реформы, чем реформы переходного периода. Ну и понятно, как бы, что нам нужно будет отвечать на э, глобальные вызовы, о которых говорил э, Ярослав, например, Бекиш, о том, что ну, так или иначе как бы, мы сталкиваемся с э, как бы вызовами, связанными там, с климатическими вызовами и экономическими вызовами, э, связанными с тем, что Европейский Союз отвечает на климатические вызовы и вводит э, э, там, параметры ну, по декорбанизации своей экономики и накладывает соответствующие. Алло. Андрей, Алло. что со звуком, да, пропал со, со звуком было, просто автоматически. Да, да. Вот. Ну и, как бы, конечно, эти факторы необходимо будут ну, учитывать и довольно быстро решать. Тут, тут тоже совершенно верно, потому что уже, как бы, сегодня, как бы, необходимо многие вещи делать, и запаздывая с этим мы проигрываем. Ну и вот последний момент, о котором я уже предметно хотел бы сказать, что нам придется в Новой Беларуси определиться с а, геополитической стратегией движения Беларуси. У нас есть фактор России, с одной стороны, и фактор отношений с Европейским Союзом. То есть Вот этот вызов а, там, геополитических ориентаций надо будет решать, и он решается не банально. А, потому что а, ну, ни, ни одна из а, существующих стратегий там, все, сегодня а, как бы не годится. То есть мы не можем... А, выйти, например, из соглашений, которые связывают нас с Россией, не из союзного государства напрямую, не из, например, Евразийского экономического союза, mm -hmm. а, как бы, и пойти там по пути, которые избрались страны, которые подписали соглашение про ассоциацию с Европейским союзом. То есть мы так поступить по разным причинам не можем. Соответственно, как бы необходимо искать некий баланс этих вариантов. С одной стороны, договариваясь с э, Россией э, относительно новой конфигурации отношений, но которая бы гарантировала некоторые базовые интересы, которые имеет э, здесь Российская Федерация, а с другой стороны все-таки э, как бы идти по пути углубления отношений с Европейским Союзом, э, но так, чтобы это э, не нарушало как бы э, наших договоренностей с э, э, Россией. В общем-то э, это может быть что-то подобное тем соглашением, которое сегодня Армения под, подписала с э, Европейским Союзом, ну, давно уже подписала, но э, э, как бы это э, э, некий компромиссный вариант между тем, что имеют ассоциированные страны и э, ну, той ситуации, в которой мы находимся сейчас. Да. Да, спасибо, Андрей. И тогда, может быть, Ярослав, тогда давайте -то с тобой продолжим, поговорим, ты начинал, начинал говорить тоже про, про глобальные вызовы, может быть, давай посмотрим на какую-то нашу, нашу специфику, будет ли она, которая, может быть, затруднит или облегчит переживание этих вызовов. Слушай, я бы, наверное, вернулся к этому вопросу, но начал не с этого. Я просто послушал первый круг коллег, и я хотел бы, наверное, заявить себя как такого больше оппонента для Анны, особенно Антона продолжить линию, которую начал Андрей, по поводу того, что ну, есть поводы для оптимизма и гордости, но факторов риска для того, чтобы это все не свернулось, больше, чем этих поводов. И вот что я имею в виду. Я имею в виду, что да, есть некоторая визия, причем еще не обсужденная, есть какая-то общая мечта новой Беларуси, которая, к сожалению, сама себя не сделает. И да, я согласен с коллегами о том, что все необходимые для нее элементы, если структурно на это посмотреть, все как бы либо развиваются, либо вот появились. Да? У нас появилось местное сообщество. Они были и раньше, но вот сейчас они будем расцветать. У нас активизировалась экспертное комьюнити, у нас активизировались связи вне правительственные с западными политическими игроками. Все это появляется, но система, особенно сложная, открытая система, она же требует не только элементов, она требует взаимосвязи между этими элементами. И вот эти взаимосвязи, ну, по крайней мере, это мое субъективное мнение, но мне кажется, что они не только пока что не создаются, а еще и происходит некоторое перетягивание фокуса внимания от одного элемента к другому. Объясню на примере. Начну с технического. Тут упоминали IT-страну. Никогда Беларусь не строилась никем, как IT-страна. Хоть лозунг этот озвучал Беларусь строила, как Upwork-страна, тусовка единоличных и консолидированных фрилансеров технических, которые обслуживали внешние заказы. Этого вообще не пройти. И то, что сейчас делает платформа «Голос» с Пашей Либером, это первая попытка сделать из Беларуси эти страну Но это техническая заточка под какие-то задачи. Эти задачи формируются, я послушал несколько интервью Квашиных, формируются по наитию, они не синхронизованы задачами других важных элементов этой системы, которую мы так радостно называем «Новая Беларусь». Ну, Но, например, экспертная составляющая, да, вот то про что ты Вадим э, спрашиваешь, а, там, в области экономики, в области энергетики, в области образования, судебной реформы, все вот это вот. А, ведь экспертные наработки в Беларуси по всем, по всем областям, может быть, кроме, э, может быть, кроме энергетики в связи с запуском там недавним АЭС, э, э, есть достаточно давно, есть специалисты, мало того, каждые несколько лет они их перетряхивают. Последняя такая стряска была, если помните, БИС выиграл проект Еврокомиссии, который назывался Европейский диалог по модернизации Беларуси". Тогда по всем областям был объявлен конкурс экспертов, каждая экспертная группа подоставала у себя из сейфов свои наработки, огромные папки за деньги проекта обновила их, и что дальше можно было сделать с этим, с этим всем богатством. То есть коммуникацию с режимом, когда еще действующие власти, на эту тему устроить было невозможно. Запросов на эту экспертизу не было. А сейчас запрос есть. У кого он? То есть наработки есть, их там апдейтить, ну, Вопрос, я не знаю, скольких месяцев. А спросы в какую систему встроить все это, у нас пока что нету. Но у нас есть зато технические там, платформа «Голос» со всеми ее сатиритными проектами. Международные отношения, я имею в виду сейчас политические, там, в основном с Западом, тоже ведутся достаточно спорадически, я бы сказал. Сегодня я прочитал хорошую новость про Валерия э, Ковалевского. Я знаю, что это человек очень системно мыслящий. Но тоже, как его э, возможная работа, я ему сейчас совершенно не завидую, может сочетаться там, с тем, что о чем я, я говорил до этого. И если бы э, мы могли выделить какое-то количество важнейших элементов этой будущей системы, начиная от местных сообществ, собственно, народа Беларуси, э, коммерческий сектор, э, международные финансовые институты, которые готовы были бы партнериться с Новой Беларусью, э, просто международные политические игроки, экспертные комьюнити и вот э, технические инфраструктурные, проекты, да, здесь не хватает только профсоюзов настоящих промышленности. В общем, это все потенциальные партнеры для, для строительства новой Беларуси, которые пока партнерами не стали. И отсюда весь этот мой скепсис. Партнерства нету, элементы есть, партнерства нету. И поэтому я скорее скорее скептически смотрю на то, какой ценой нам удастся построить эту Новую Беларусь. Да. И про глобальные вызовы очень коротко. Мы их сейчас просто в этой системе отсутствия партнерства просто игнорируем. Мне нечего тут добавить. Они достаточно сильны, они сокрушительны для многих экономик мира. Для нас в особенности, потому что у нас два соседа завязаны на декарбонизацию, и у нас очень недиверсифицированный рынок. То есть как только Россия выполняет европейские правила, а там уже все инвестиционные компании, вся промышленность полным ходом к этому идет, мы остаемся просто ну, не только вне этого паровоза, мы вне этого вокзала остаемся. И все к этому идет. Поэтому э, как только эти партнерские связи между элементами системы Новой Беларуси будут построены, вот тогда я и скажу, да, есть, есть, э, есть надежда что есть только маленькая возможность, которую нельзя упустить. Спасибо. Да, спасибо, Ярослав. С учетом того, что Антон Родненкову надо будет скоро уходить на другой важный кол, я бы хотел да, дать Антону слово. Антон, может, ты сразу тогда и и на mm -hmm. другим питании про будь, головные выкрики, и так само на третьем относно изменов, прикинь, тоже важно, внимание у обществе, эти же каравальные? Господин Спаш, криху прокомментую комментарии на то, что и мой комментарий. Я человек, который присоединился до компании в конце мая. Тогда вся инфраструктура гражданского общества Бедороспа состоялась с инициативы ByCovid и Google формы Виктора Бабарика. Это было все что было на той момент. Зараз, когда мы поглядим, что заявился, не, конечно, Ярослав, было еще шмат все вон, с Буйного в это было один. Зараз заявился шмат еще чего. Я целом сгоден, что энергия, конечно, будет изменяться. Будут моменты, когда грамотство будет больше энергии, будут моменты, когда грамотство будет меньше энергии. Але тем не менее у людей появился новый доступ. У нас у культуры появились новые практики. Например, марш заявился для сотен тысяч белорусов, это новая культурная практика выказывания своей незадовольности. Это глобальный слом уявления самих себе про самих себе. Для белорусов сходить до марта норма, я шепал годы тому, этого не было. Так, э, кажучи про э, связи внутри, помеж самими вот новыми супольностями, которые они э, як человек, который больше погруженный у, у, у, у, во внутреннюю, так скажем, я могу сказать, что тут все довольно добро. Конечно, в этой выклике иснуют. Але что мы бачим до этого момента, что все инициативы помеж собой, звычайно, чудовно супрацовничают. Все инициативы один одного поддерживают. Дагетул, а зараз уже худка на выводе. Дагетуле вообще не былося неких расколов внутри оппозиции, про какие изучал, зачем ты кажешь, да? Нет былося неких великих спречек и так далее. Э, с большего это связано с тем, что зараз сейчас одинная мы такая бедная и все хромастая, люди разумеют, что э, гублять энергию на нечто иное наперво неправильно, да, а лет не меньше. Э, тому, конечно, к этой выклейке есть. Говорящие uh, про uh, внешние политические выклики uh, и определение вы, вы векторов, мне подается, чем больше будет затягиваться кризис, тем больше будет важно, как uh, будут себя поводить внешние актеры, как будут себя повели uh, условные Европейский Союз, условные Запад и условные Россия. Uh, и когда кто-то из их довольно значно и стойно поможет протесту, он может завоевать любого протеста. Вось. Э, тому мне подается внешний политический вектор будет связан с тем, как будет, какая як, будет развязка, какие наступные кроки будут в этом конфликте, которые сейчас есть у нас. Вось. Иншы, э, выклик, выклики, какие есть, это все-таки, э, э, что мы будем делать с умовными э, прихильниками, режиме Лукашенко. Как да, показывает наша социология, это довольно великая значная часть громадства, и она достигает 20-30% громадства, и они так само белорусы, Без их Беларусь так само неполная. И мне подается то, что белорусский протест наумыслно застаётся мирным, это велими важная каштовность, которая дает шанс на то, что мы сможем позитивным чином так само развернуть э, эту ситуацию. Бо мирный протест, у мирного протеста есть совершенно два модуса. Первый модус – мы показываем, что у нас шмат, и вы нас боитесь, да, вот мы пришли, и, вы повин, и враги должны утекнуть. Да. А другой вариант – это коли мы показываем нашу моральную перевагу и протилеглый блок переходит на наш бок. Умона кажется, что после выборов массовые акции были настолько массовые. Бо шмат, тех, кто голосовал за Лукашенко те не голосовал за Тихановского, они побачили это гвалт и они перешли на бок потенциал. Потому они перешли на бок морального победителя. Когда мы будем протягивать, заховывать эту моральную позицию, когда мы не будем пробовать набужать другую часть громадства, а будем ее на пробовать утягнуть, сделать это максимально инклюзивным, в вот 80 будет зависеть так же, как будет развиваться ситуация. Уличивающий, что у нас сейчас все есть в Губопике, сейчас все есть силовый аппарат, уголь, уличивающий, как сейчас люди негативно ставятся до денег державных государственных органов. Поэтому насколько мы будем инклюзивны в этом процессе, это один Другий выклик. Второй выклик ⁇ это, конечно же, как будет поводить водить в монокаш великий бизнес. До да, этого в Беларуси не было велик великого вплыва великого бизнеса, когда мы будем про это с соседней Украины. Когда мы на ту же Россию, когда мы на ту же Украину, в первом транзиту верми, важно, на каких финальных позициях будет великий бизнес. Когда великого бизнес старается шмат захватить для себя частых публичного поля, например, как в Украине, где великий бизнес контролирует у вынеку и экономику, и шмат очень политическую сферу, и целиком медиа сферу, то тогда у нас будут проблемы. Когда все-таки система будет больше с и громадство будет больше мощным, то тогда снова шансов у Новой Беларуси, конечно же, будет больше. Поэтому я сгоден с и Андреем и Ярославом, что есть вельми шмат. Вельми шмат питания, на какие мы повинны будем отказаться. Но а я к шалаке, какие у Деньши в Но у меня есть только оптимист. Сказать, что мы тут что-то сгубим, что, что у нас есть маленький, надо не некий маленький надея, есть некий шанс. Мне кажется, у нас самые великие шансы, самая великая надея за 26 годов у нас. Вот. А я молодой, я могу еще, просто не помню, поэтому могу помыряться так само. Дякую. Да, дя... Дякую, Антон. Так, тут в, в чате, да, был, был тебе вопрос, но, фактически, так, как раз вопрос касался того, ш, что делать вот с этими что делать с этими, той, той частью общества, которая, условно, Лукашенко, ну, в принципе, может быть, еще он состоится, если остается минут, может быть, это коротко бы перед уходом добавил, то есть сохранение там, моральной позиции, это то, что касается именно момента протеста, а что касается построения Новой Беларуси, то есть Беларуси, где, условно, у бывших, там, у бывших чиновников будет какая-нибудь своя партия, и у нее будет каким-нибудь, там, условно, 20% лекарства в парламенте. И Если ты да, будет влиять, в том числе на страну, как работать с этим вызовом, есть ли какие-то у тебя идеи на этот счет? Ну, давайте поглядим, что мы бачим по социологии, например. По социологии и огурцы, что мы бачим в обмерковании громадской думки. Да? несколько ходов тому, 34 года тому, было в популярное мерковое, что вот Колимаке будет новым президентом, то все будут счастливы. Умовно кажучи, умовно кажучи, Макея, умовно кажучи, Румасы и так далее. Когда мы сейчас проводим некую социологию, мы видим, что держслужбовцы, эти былые держслужбовцы, были премьер-министры и так далее, и они непопулярны. популярны. Тобок, мы видим, что на данном этапе это может измениться в будущем, а на данном этапе громадство вельмі спокойно ставится на таких людей. Сейчас само громадство генерует с великой коликостью, с великой худкостью новых лидеров, которые являются во всех сферах. И это лидеры задовольняют громадство. Кажуч, и мы не бачим, как были чиновники, что были суперпопулярны в данной ситуации. Более за то, что кризис будет больше долго протягиваться, тем меньше и будет, как раз таки, мягчимостью, далее стать популярными политическими фигурами. Когда мы кажем, что делать в уголе и сдержать парад, нужно понимать, что у них работает несколько сотен тысяч человек. И, зрозумело, тут uh, треба вельми аккуратно себе поводить. Когда ДНЦ Нарада на керунку зарабила документ, он называется «Концепция». Примирение, как раз таки, яка описывает максимум варианты развития падения, что да? вельми важно, когда мы все-таки а, а, шли а, у бок примирения некого, а не судов, иллюстраций и так далее. То что безумно, треба будет вельми пильно представиться до всех выпадка у гвалту, який массово зараз в Безуси. Але мы повинны заразуметь, что ну, треба доходит да, цивильный мастер. Дякую, Дякую, Антон. Дякую, за... задается, да, коли, э... забрались, тогда поспиху... Поспиху тебе. Дякую, великим, да. Дякую. Ну что, Антон, заниматься важными делами и теми изменениями, про которые мы говорили. А, наверное, тогда после долгой паузы снова вернемся к нашему порядку и вернемся к Ане Козловой и вернемся к нашему вопросу про то, какие э, главные вызовы будут для этой новой Беларуси, каким жестоким ветрам будет подвергаться наш биологический организм. Я всегда наоборот... порядок получился таким образом, потому что я на самом деле хотела ответить Ярославу, что не вижу здесь никакого, никакого противопоставления его позиции моей позиции. Я в данном случае, как и Антон, абсолютно согласна со всеми вызовами, которые мы видим, со всеми проблемами, которые можно обозначить, но я довольно оптимистично смотрю на те изменения, которые произошли. То есть я, я абсолютно согласна с тем, что... Система требует не только элементов, но и взаимосвязи. Я абсолютно согласна с тем, что ситуация, в которой эксперты и акторы никак не коммуницируют, она патовая, она непродуктивна. Разумеется, эксперты, особенно если есть многолетние экспертные наработки, и акторы, которые сейчас что-то делают и внедряют какие-то изменения, они должны непрерывно коммуницировать. Другое дело, что лично у меня, например, нет информации о том, что такой коммуникации не происходит. Наоборот, я вижу довольно много коммуникации в этой области, и, конечно, ее всегда можно сделать еще более эффективной. Всегда можно включить разговор каких-то экспертов, которых э, забыли вызвать с самого начала. Но это возвращает нас к первому, э, первому блоку, который мы обсуждали, и то, что я подчеркивала. Одна из важных базовых проблем и, соответственно, одна из важных базовых изменений, которые произошли, это изменение коммуникации, изменения режима коммуникации, изменения э, качества и связности коммуникации, которая происходит сейчас в Беларуси. Мы отчасти, конечно же, обязаны этому развитием интернет-технологий, появлению мессенджеров, э, внедрению всех вот этих вот дворовых чатов, ну, не просто чатов. Отчасти мы обязаны этому развитием за последние годы независимых СМИ, которые фантастически совершенно и в период пандемии, и в период политического кризиса подхватили повестку и поддерживают ее на очень, мне кажется, неплохом уровне. Причем это СМИ не только наши внутрибелорусские, это и какие-то соседские, я читаю прекрасный литовский телеграм-канал на английском, которым ребята сидят и дотошно собирают всю информацию, происходящую в Беларуси, переводит ее на английский. Ну, то есть, э, это такие источники, которые я готова рекомендовать каждому. И это, конечно, качественный скачок. Но, соответственно, в решении любых проблем, связи между экспертными акторами актерами, точно так же важно, чтобы продолжалась и продолжалась, не останавливалась, а только развивалась коммуникация. Э, из тех вызовов, которые э, я поддерживаю, так, как самые главные и критичные, это, конечно, вот то разобщение, которое существует. Сейчас у нас есть некоторая единая цель. Эта цель очень понятна, универсальна. В ее основе лежит гуманизм, гуманистические представления. Насилие в отношении людей, граждан страны не должно происходить. Терроризм, Недопустим. То, что сейчас происходит, это именно терроризм. И то, что объединило всех, и то, что позволило вот этой, этим выборам, этому политическому кризису стать качественно иным, не таким, как все прошлые сроки и выборы, это то, что с фокуса «давайте пригласим же другого кандидата» внимание сместилось на такие практики, недопустимые и неприменимые, уже неважно, кто кандидат уже не важно, кто будет президентом, важно, что текущее положение абсолютно недопустимо, антигуманно, оно против всех человеческих правил. Соответственно, когда эта цель, общая цель создания гуманного сообщества, гуманной страны, прекращения террора и насилия, когда она сменится, когда она исчезнет, распадется на какие-то более мелкие практические задачи, то здесь может возникнуть и раскол, среди акторов, которые сейчас непосредственно вовлечены в эти процессы? Что делать с условными 30% людей, которые не поддерживают изменения? Мне кажется, что единственным решением этой и многих других проблем, оно будет долгим, как и все сложные задачи, эта задача будет решаться очень долго. Базовой ценностью в новом сообществе, в новой Беларуси, должна быть сложность. То, что мы способны принимать э, мнение другого человека отличное от нашего, и нам окей, okay, что у нашего собеседника другое мнение, это должно быть базовой ценностью. Э, есть один эпизод, который мне лично очень запомнился, из одного из дворовых чатов, когда туда пришел э, милиционер и написал, да, я голосовал за Лукашенко, теперь вы можете меня выгнать. Э, там, порицать, что угодно, и люди в чате ответили ему, а почему, собственно, мы должны это делать? Просто на основании того, что ты голосовал за другого кандидата? Ну, как бы, нет, голосовал, отлично, до тех пор, пока ты ведешь себя по-человечески, пока твои базовые ценности гуманистичные совпадают с нашими гуманистичными, пока ты не ведешь себя агрессивно, не нарушаешь закон, э, нам okay, окей, что у тебя другое мнение. И я опять приведу э, биологическую аналогию, это может работать только как коллективный иммунитет, когда у всех в сообществе есть иммунитет, когда всем в сообществе окей, что у других может быть другое мнение, отличное. Только тогда это может работать. Еще раз, сложность сообщества должна быть базовой ценностью. Вот для меня, ну, я, я вижу это как единственную стратегию, которой можно справиться с этой проблемой, с этим вызовом. Да, действительно, спасибо. Это, наверное, такая важная часть, такой интересно, Как считаешь, это условно связано с какой-то, такой белорусской толерантности, или это скорее миф, и это что-то как раз новое, зародившееся? Или это, может быть, просто новое ее воплощение в привязке к актуальным политическим событиям, тебе Слушай, это очень хороший вопрос. Мне кажется, что белорусская толерантность, она, скорее, немножко подругое. Она про такое мягкое ненасильственное сопротивление. Mm -hmm. ну, вот это то, как я всегда ее понимала, и, и для меня она всегда была связана именно с этим, с ненасильственным сопротивлением. И для меня на самом деле очень важная история про это лето — это мирные протесты. Я говорила про это на TEDx в Кракове. Я говорила о том, что Беларусь наконец получила какую-то самоидентификацию, которая она не просто может, а должна гордиться и которая может служить примером для абсолютно всего мира. Вот эти вот мирные, ненасильственные протесты, именно потому что их объединяет отсутствие агрессии, объединяет не какой-то конкретный политический лозунг, а объединяет общая вот эта ценность гуманизма, террор и насилие в отношении людей недопустимы. И то, что белорусское сообщество так долго и так э, мягко не поддается ни на какие провокации, ни на какие призывы к насилию, для меня э, ну, это впервые я настолько горжусь принадлежностью к этому народу. Мне кажется, что это очень важная история, и я очень надеюсь, что это действительно базовая э, базовая новая идеология, на которой, к которой мы все сможем как, себя соотнести. Да, да, и значит... в частности она, конечно, сформирована текущими политическими событиями. Ну да, знаешь, мне напомнила, как еще в начале всего, что у нас происходило, как говорил один мой армянский друг, соответственно сравнивая ситуацию с армянскими протестами, когда власть прошла Пашинян, он говорил, что это были для него такие редкие два месяца такого чистой беспримесной гордости за принадлежность армянской нации. Uh, ну, конечно в этой фразе зашито в том числе uh, такое сомнение что очевидно когда два месяца закончились наверное да с города стали в том числе и проблемы потому что да, наверное да, согласен когда такая глобальная задача начинает конкретно воплощаться всегда возникают возникают детали которые чуть-чуть uh, разрушают такое единство uh, мне кажется это как раз хороший повод чтобы переходить к нашему третьему вопросу и uh, обсудить те может быть не изменения в обществе и в госуправлении на которые важно обратить внимание, что вот это новое лучшее будущее обеспечить. Вот Андрей как раз говорил: да, про многие системы, которые у нас э, работают. И, да, тут, с одной стороны, нельзя не согласиться, что ну, да, вот горячая вода подается, все еще там, да, дворники все еще подметают дороги. Uh, с другой стороны, это ну, всегда, мне кажется, такой повод, ну, как, хорошо, что это работает, хотя, в принципе, да, гордиться особенно нечего. Ну, хорошо, что работает, а хорошо, что чисто. Спасибо, что не грязно. Uh, так вот, может быть, какие-то такие действительно вещи, связанные с отдельными сферами, как кажется, на которые важно обратить uh, больше внимания, uh, чтобы действительно какие-то, uh, не знаю, может быть, еще реформы или какие-то ключевые, дополнения uh, какие то дополнения, update, которые нужны? Андрей. Это сложный, сформулированный вопрос, потому что, когда мы говорим про неочевидные какие-то факторы, то, ну, если мы про них можем говорить, то они как бы становятся очевидными. А говорить про неочевидное крайне тяжело. Есть, может ну, быть... может быть, то, что очевидно, кажется, там, с быстрой перспективы, может быть, а, может быть, другие про это, может быть, не так часто говорят. А, ну, э... да. Наверное, мы мало э, говорим сегодня про, э, про то, что, в общем-то во-первых, сами изменения, которые происходят, они не обладают автоматическим свойством необратимости. Да? То есть, если мы даже предполагаем то, что как то, есть, то, что революция побеждает, там, мы переходим, то есть, вот этот политический режим прекращает свое существование, как бы это не значит, что мы, например, избавляемся от опасности нового популизма э, в, э, в Беларуси. Что, в общем-то вполне ясный там следующий вызов, что как бы, следующие выборы могут привести к власти как бы, столь же популистскую фигуру, как, как бы, и сегодня, которая находится в власти. И вот и при этом ну, то есть, никакие институциональные механизмы по большому счету нас не смогут спасти как бы, от этой новой авторитаризации, которая может наступить. И вот тоже, чем хуже будет экономическое положение в момент проведения новых выборов, тем больше рисков того, что то популисты смогут снова прийти к власти в Беларуси. Поэтому хорошо бы нам а, либо побыстрее победить, а, как бы, либо немножечко затянуть переходный период. Да? То есть, когда э, в этот переходный период осуществляется как бы, не только подготовка к э, как бы, новым выборам, э, как бы новой конституции, но и осуществляется такая стабилизация э, как бы, ситуации в стране, где люди приобретают э, больше позитивной веры в отношении будущего. И тогда они как бы, склонны голосовать, ну, наверное, за э, как бы, более рациональных людей, э, рациональных кандидатов с рациональными программами, а менее э, как бы, склонны голосовать за всякое, э, такие импульсы. Импульсивно возникающие у них порыв это, наверное, одна такая вещь, которую мы мало обсуждаем сегодня, а вторая вещь, это, которая появляется время от времени в обсуждениях, но только последнее время это все-таки, а что же делать с людьми, которые не разделяют корпус демократических ценностей, за которые сегодня выступают люди, которые считают, что и нынешняя система вполне себе хорошая, при этом идет углубление раскола между разными частями белорусского общества, просто потому что затяжной политический кризис вызывает ну, такое расхождение этих разных э -э групп по э -э ну, диаметрально противоположные стороны то есть их настроение радикализируется и чем э чем э -э более поздними будут изменения тем э -э более э -э более радикальными будут противоречия между ними. И вот этот процесс взаимного договаривания, диалога между обществом Беларуси, разными его частями, он станет проблемой. Ну и еще как бы один э, фактор – это сопротивление трансформациям, то есть ну, вот насколько мы можем посмотреть в э, историю реформ и в Восточной Европы э, и наших ближайших соседей, например, Украина, э, Армения который совершенно недавно пережила революцию, мы все видим, что э, как бы есть значительная часть сопротивления существующих структур, э, людей, их представлений э, тем изменениям, которые предполагаются э, в там, новом демократическом э, устройстве этой страны, и, и там, в как бы, новой организации экономики, в новой организации институтов и, и так далее. И вот эти факторы сопротивления как бы нам нужно понимать и, в общем, как бы, достаточно ясно как бы, оценивать те сложности, с которыми мы сталкиваемся. То есть, потому что, ну, то есть можно романтически, конечно, представлять, что сегодня возрождающееся сообщество в Беларуси станут опорой местного самоуправления. Но все, кто реально работает с ними, как бы, сейчас, как бы, они понимают, что это вот их современное состояние это еще довольно это долгий путь от того, что есть сегодня на уровне самоорганизации до реального местного самоуправления. И люди на локальных территориях, если мы берем вот эти constituencies, на которых формируются только эти разрозненные сообщества, то, в принципе, они как бы не, не очень сегодня способны обладать достаточными компетенциями, чтобы вот взять эту власть на местном уровне как бы, и распорядиться ею как бы грамотно на сегодняшний момент. Вы просто подумайте, как бы, что вот просто сегодня на том уровне, который как бы есть, мы отдаем полноту местной власти, ну, в каком-нибудь белорусском городе. Ну, там, не знаю, в Житковичах, например. Э -э, как бы, и вот Житковичи с завтрашнего дня полностью самоуправляемый город». Э -э. С собственным бюджетом, как бы поддержкой коммунального хозяйства, как бы с управлением там местным образованием и как бы и медициной. Это довольно радикальное как бы изменение, к которому ни структуру управления существующие, не сами люди, ни их уровень самоорганизации, ни их уровень компетенции не готовы. Поэтому вот к этим вещам нужно подходить крайне осторожно учитывать эти факторы сопротивления. Существующей системы и представления людей их компетентности. Да, спасибо, Андрей. Действительно, важные, важные риски тоже, да, риск вот этого нового популизма, с которым сейчас сталкиваются очень многие да, страны в мире, в том числе страны, которые да, считались об этом устойчивыми демократии, обнаруживающими, что даже у них нет перед этим иммунитета. А, вот хотя, наверное, знаешь, по поводу да, местных сообществ и компетенций. Мне кажется, тут еще полезно посмотреть с точки зрения того, что да, у этих новых местных сообществ, наверное, есть пока вопросы и с опытом, и с компетенциями по этому управлению, наверное, ключевое это, с чем мы сравниваем, потому что да, если сравнить с например, компетенциями, условно, вот этих, там, местных вертикальщиков, и, например, там, в том числе тех же вертикальщиков, тех же жидковищей, да простят нас Житковичей, как мы исполняем, но мне, говоря, не очевидно, что, что обладает может, если мы, к примеру, сравним да, местные чаты с местными там, советами, э, может быть, у, у всех не так столь высокие компетенции, а вот э, у кого они хуже. И вот у кого они хуже, на самом деле, иногда мне местами не очевидно, у кого они еще хуже. Но это, конечно, когда дискуссионная вещь, но, безусловно, вызов. Э, Ярослав, как, те, как э, не знаю, какие тебе, кажется, нужны сейчас э, или нужны будут, скорее даже, в будущем, ну, вот какие-то действительно такие э, не, не, недооцененные вещи, о которых, может быть, сейчас там, мало говорят. Может быть, какие-то вещи, там, да, не связанные с э, глобальной политической реформой, не связанные там, с реформой, не знаю, там, очень честной суды, реформой силовиков. А какие-то вещи, которые, да, может быть, немногие обращают внимание, но они э, будут важны, и если с этим не справятся, то это будет угрозой. Спасибо, что уточнил вопрос, Вадим, потому что я когда я его прочитал первый раз, я как Андрей подумал, что же там такое скрытое? Путин болен или что там? Какая, какой неочевидный фактор? Я думаю, что самый важный неочевидный фактор, который становится постепенно более очевидным, но, по-моему, слишком поздно, это потенциал саботажа. Объясню. Объясню. У меня множество, естественно, друзей являются активными э, и публичными э, лидерами процесса перехода к Новой Беларуси. И практически все они, да и там, более публичные фигуры, которые, мы можем, там, которые у всех на слуху, Максим Знак, там, ребята, которые занимаются КАТОСами, э, там, адвокаты политзаключенных, практически все они... Э, выбирая между методами э, работы для приближения к Новой Беларуси и соглашаясь в том, что неправильно называть нынешний политический режим властью, то есть это нелегитимные захватчики э, и самозванцы, все они все равно не могут себе позволить чаще всего саботировать э, запреты и разрешения. И во, многих, во многих, во многих сферах и на многих примерах видно, как, как это происходит или происходило. Для меня таким красивым иллюстративным примером была лекция во дворе, по-моему, Владимира Маскевича. Да, не, по-моему, а точно во дворе была лекция, и люди собрались, и они вот все это слушают, совершенно естественно, не готовы, ни к теме там местного самоуправления, ни к чему, они просто жаждут услышать, а как можно перейти к этой новой Беларуси, и вот когда там послушали оратора, они говорят, ну, а как мы это можем сделать, это же ну, нам не разрешают, запрещено. Типа, немцы партизан тоже запрещали. Я не предлагаю переходить к насильственным каким-то способам сопротивления, но ответ, который там всю эту толпу будораживает, а кто вам разрешил сюда приходить, вот слушать вечером на улице. Кто разрешил? Никто не разрешил. Но вы все равно пришли, То есть вы саботируете запрет. И белорусы, мы все вместе еще не научились саботировать надуманные запреты. Какие-то вещи, конечно, уже там в прошлом, все ходят на марши, это большое действительно достижение. Но есть еще масса-масса запретов и культурных как-то культурных табул лукашизма, которые белорусы все еще не распознают и поэтому не могут переступить. Вот это, по-моему, неочевидная вещь. А вторая вещь, которая перестала быть очевидной, но ее нельзя недооценивать, это вспомните начало двадцатого года, да и весь 19-й. Любая тема, вызывает желание э, сторонников и противников убить друг друга. Грета Тумберг. Окей, делимся на две команды, одни убивают других. Э, там, что угодно другое. Ведь это эта культура договаривания и уважения, про которую говорит Анна, она только появляется. Но я боюсь поверить в то, что она сформировалась окончательно за полгода, и этого больше никогда не повторится. Это, ну, как бы, это самое-самое начало. Я вспоминаю ситуацию, когда э, в сквере незаконно пытался исполком, там, исполком дал незаконное разрешение на строительство костела, э, и это там, разорвало общество пополам, потому что одни говорили это про экологию, другое говорили это про Бога. А те, кто говорил, это вообще про верховенство права, ну, их вообще били все. Uh, белорусам не до, не до этой культуры было, не до верховенства права. Они по вот этим ценностным маячкам ориентировались тогда, и я очень надеюсь, что ну, научатся ориентироваться еще и по другим ценностным маячкам, типа верховенства права. Теперь, теперь у нас для этого есть повод. Но uh, неочевидным является то, что нельзя, ну, как, нельзя это недооценивать. Маячки пока что еще расставлены в других местах. Uh... Ну и последняя вещь, которая многим очевидна, многим не очевидна, это что после революции успешных, я считаю, у нас революция, мало того, я считаю, может быть, это не очевидно, я считаю, что у нас белорусская буржуазная революция, именно вот классическая, каноническая буржуазная, которая в Европе там в начале нового времени прокатилась, всегда случается откат. Это не просто про то, что нам делать с теми, кто не согласен. Тут как бы нечем, по-моему, спорить. И с коллегами я абсолютно солидарен. А Какой-нибудь, не знаю, господин Автушко-Сикорский сказал бы сейчас, теория транзита и, соответственно, откаты уже устарела. Теория может устарела, Но на практике я думаю, что даже если мы победим, я в это очень хочу верить и инвестировать, время, силы, там, деньги и так далее. Даже в этом случае нет у нас гарантии отсутствия отката, и к нему надо готовиться, если не сейчас, то завтра. Спасибо. Спасибо. Сказал про откаты, сразу себе представил, какую-то реставрацию бурбодов что-то вот этой лексикой. Ну да, действительно, наверное, в целом, какие бы не было достижения в жизни, когда мы говорим, что чего-то мы достигли и закрепили, но... Понятно, в таких вещах, наверное, нет несгораемых сумм, всегда есть риски, э, риски что-то потерять. А, только вот, Рослав, наверное, хотел бы еще остановиться. Он сказал, очень понравился интересный термин про культурные табу лукашизма. А можешь вот, привести какие-то, какие то кажется, самые важные примеры, какие есть из этих культурных табу? Потому что мы проговорили как раз примеры, которые люди очень преодолели. Ну, там, выходить на улицу, там, проводить то, что милиция сглала бы незаконно на массовом мероприятии. А какие культурные табу лукашизма для нас остаются актуальными, и тебе кажется, общество еще только в... должно их преодолеть? Слушай, надо подумать, я думаю, что это может быть интересный квест для всех сейчас участвующих. Я вот вчера ходил в паспортный стол и наблюдал классическую, привычную, анекдотичную коммуникацию между очередью и сотрудницами паспортного стола. И культурным табу является потребовать, чтобы работа органа государственного была более эффективной. То есть люди будут жаловаться, что у них там дети в детском садике. Никто не возьмет на себя труд предложить, а еще хорошо бы и настоять на том, что это было бы реализовано, иную форму работы института, хотя бы на один вечер. Ну, а дальше это во всем. Люди, пока что мы все вместе, не имеем вот этого вот ownership по-английски чувство собственности по отношению к государственным институтам, которые принадлежат нам и оплачиваются нами и соответственно мы можем ими пользоваться как своим конечно там культура обсуждая между собой как лучше там, проводить ту или иную оптимизацию. И эти культурные табу лукашизма они не только ну, это не только про лукашизм конечно они везде, они пронизываются весь наш быт-культуру взгляд на милиционера, взгляд на политика. Обрати внимание, я вот три года назад исследовал вопрос, какие ругательные слова были в Беларуси. Сейчас все меньше как бы, на них это клеймо остается, но лидер было ругательным словом. Политик было полуругательным словом. Uh, это тоже про культурные табу лукашизм. Uh, сейчас мы говорим, нам нужны лидеры, нам нужны, причем много, не один, много лидеров. Нам нужно лидерство, нам uh, нужны политики, настоящие не администраторы, uh, а политики. Нам нужны настоящие мэры, а не главы исполкомов. Есть, ну, но мы все, ну, как бы сильно, вся система табуирована, ее все надо будет пересматривать. Долгий ответ получился, простите. Нет, по-моему, по получился очень интересный ответ подумал, вот по поводу этого ownership госорганам. Действительно, там, хотя, с одной стороны, я вот там, понимая, понимая, да, что там существуют там мои налоги, и все, казалось бы, это вопрос там, для меня решен. Но да, я тоже никакого этот конечно, не ощущаю. Как минимум, потому что очень как-то не хочется ощущать ownership в чем-то столь неприятным и проблемным. Я, как я знаю, какой мой ownership, и обычно то, то, где у меня ownership, там все значительно лучше устроено, чем в госорганах. И как бы находить с ними некое единство весьма сомнительно. Ну и, наверное, легче всего это привести на примере, да, там правоохранительных органов, которые сейчас даже странно так называть, очень сложно вот как-то проникнуться и ощутить, что, значит, эти люди на улицах, они как бы защищают мою безопасность. Потому что они делают, мы сами прям все положительно, конечно. Мне кажется, это время идет. Действительно, можем в том числе прийти и к вопросам, и к комментариям от наших других участников. Или, может быть, кто-то да еще из наших сегодня основных спикеров хотел бы что-то добавить по поводу вот этих культурных табу. Может быть, в процессе да, ответа Ярослава возникли у Андрея Ивановны какие-то идеи, что хотелось бы добавить? Я хотела сказать, что, собственно, новые культурные практики, которые появились, они как раз очень хорошо работают с этим чувством собственности. Ну, то, есть то, что люди выходят и буквально помечают территорию города как свою, рисуют очень красивый слитар там, повязывают ленточки, шарики, выходят во дворы, это и есть вот это ownership. То есть территория, которая принадлежит мне, больше не заканчивается на двери моей квартиры. Двор — это тоже мое, город — это тоже мое. Прийти и устроить чаепитие в парке вокруг статуи, статуи Змея Горыныча — это тоже мое пространство. И все стали, конечно, гораздо больше внимания уделять тому, что с этим пространством не так. Те проблемы, которыми должны заниматься коммунальные службы, которые бесконечно совершенно весят и не решаются, и так далее. И мне кажется, что это очень хорошее правильное направление. А если говорить вообще про неочевидные и очевидные какие-то факторы, здесь, мне кажется, очень важно еще добавить, что очевидные не менее важно и нужно обсуждать. Потому что любые очевидные вещи очень быстро перестают называться и очень быстро уходят из поля общего внимания. Они превращаются в некоторое умолчание, а умолчания у всех разные. Не бывает общих умолчаний. И все очевидные вещи очень важно постоянно напоминать и повторять. Один из примеров такой очевидной вещи, которая абсолютно искажена в официальном информационном каком-то канале коммуникации, это то, что власть не равна государству. Вся риторика официальная, она сводится к тому, что действия там, людей, выходящих на марши, действия каких-то новых этих инициатив, они антигосударственные это не так. Они стоят в оппозиции, в антагонизме действующей власти, но власть ни в какой момент времени не равняется государству. И, наверное, еще одна очевидная вещь, которую тоже очень важно не замалчивать и повторять постоянно, что никаких, недостаточно разрушить старые институты. Очень важно, чтобы на их месте возникали новые. У нас сейчас серьезный Серьезный, очень сильный правовой дефолт, который, мне кажется, критичнее даже, чем экономический дефолт. И, конечно, недостаточно не разрушить вот эту старую систему правоохранительных органов, судебных э, органов, которые не справляются в своей работой. Очень важно параллельно постоянно выстраивать работающую систему. Из неочевидного, наверное, э, я хотела бы еще добавить, что... Э, Молодое белорусское общество, конечно, только-только приходит под к этой идеи мирной дискуссии, принятия других точек зрения, и, мне кажется, еще не до конца осознала, что социальное гражданское общество — это не игра с нулевой суммой, что невозможно создать условия, которые будут хороши для всех, но так не бывает, это невозможно, и это нормально. И это не игра с нулевой суммой в том смысле, что из-за того, что у кого-то немножко там меньше возможности для реализации того, чего он хотел бы. Это не означает, что у него отняли столько же, сколько добавили в правах его оппоненту. Это всегда не так. Всегда у всех немножко компромисс, всем немножко, немножко что-то не устраивает, но общая сумма всегда больше единицы. И это единственный способ, которым можно добиться какого-то баланса. Невозможно полностью удовлетворить запросы какой-либо одной группы. И очень важно, что никакую группу нельзя ущемлять в правах сильнее, чем все остальные. Потому что, как мы прекрасно видим, например, 20 века, самые ущемленные в правах группы внезапно оказались белые мужчины. И тоже ни к чему хорошему не привело, потому что неважно, сколько реально прав, возможностей, если какие-то какие группы людей выпадают из поля обсуждения, и выпадают из поля дискуссии о правах, они немедленно начинают чувствовать себя ущемленной группой. Создание, как бы, ни было ущемленной группой, не в наших интересах. Да, спасибо. Хотя, вроде да, гендерные вопросы, казалось бы, вроде сегодня не были нашей темой, но да, я подтверждаю. Каждый раз, когда мне звонят и спрашивают, что нужен эксперт, вот, Вадим, как ты, только женщина, я каждый раз несу. Чувствую, что тут несколько в этом фразе, что, что то пошло неправильно. Хорошо. Спасибо. Давай тогда действительно переходить, Если у нас от у участников какие-то, те, кто хотели бы задать свои вопросы или прокомментировать. Я вижу, что и, и, и, вот и Кирилл Горов, написал вопрос в чат, тогда Антон что-то ответил. Но, может, Кирилл, у тебя еще есть какие-то э, какие вопросы, что ты хотел бы спросить? Или это вижу, что в чате тоже активно идет дискуссия э, по, э, по возрасту. Тогда подумаем, у кого есть, сейчас есть вопросы или комментарии, связанные как раз в первую очередь с тем, что мы э, уже обсуждаем. Ну, no, я вот вижу две руки. Давайте, Лена Андерсон, пожалуйста. Да, я буду говорить на английском. Медленно, чтобы меня смогли привести. Я и коллега Вадимы. Мы работаем вместе в Швейском институте вопросов гражданского общества и устойчивого управления. Мы недавно провели встречу с Существительским институтом на прошлой неделе, и одна из тем, которую мы обсуждали, была посвящена Беларуси, потому что вы знаете, что есть запрет, бойкот, санкции, которые ввела э, шейское правительство. И дело в том, что мы должны были решить, как работать с гражданским обществом, но мы не можем работать с госслужащими государственными организациями, если, конечно, мы не можем найти, привлечь финансирование. Например, если мы хотим работать с новым муниципалитетом или представителями научных кругов, или uh, проектом по развитию, консультативными проектами. Мы начинаем новый тип э, проектов. То есть мы должны сами найти финансирование, чтобы привести людей в Швецию. Я хотела здесь спросить о вашем вкладе, потому что мы получили информацию только сегодня, что хотят увеличить финансирование для поддержки взаимодействия в Балтийском регионе. И у нас регион Беларусь здесь один из потен потенциальных кандидатов, э, на не с Польшей или Литвой. И во всех университетах мы думаем, как можно провести небольшой проект. И я согласна, что с тем, что сказала Анна, это не только сводится к тому, что делать, но... Важно также, как это делать. Нужно провести процесс консультации, инклюзивный, который это намного важнее, чем то, к чему он приведет, потому что это очень часто сводится к доверию. И вот, у Вадима есть контактная информация. У нас есть возможности, мы хотим помочь, но мы хотим делать это правильно. Ну, это так был вопрос с моей стороны. Спасибо. Большое спасибо, спасибо Лена. Я думаю, даже, действительно, даже более глобально, э, и говоря да, в частности сейчас о шведского институте, о котором сказала Лена, и в целом мы безусловно сейчас видим э, такую сказал, волну э, международного внимания, которая, наверное, тоже э, такая беспрецедентная для новейшей истории Беларуси. Э, наверное, да, важно подумать о том, как мы можем, э, в какие действия мы можем сейчас навязывать эту волну международного внимания которые были бы действительно полезны для каких-то успешных э -э, трансформаций для будущей Беларуси, э потому что, очевидно, сейчас мы видим, что внимание часто очень по-разному э по-разному конверсируется в разные вещи. Э поэтому, в принципе, наверное, да, мне кажется, для всех, э всех своих спикеров хороший вопрос, как вы видите, какой, каким было бы сейчас самое полезное вот это, э международное внимание, сотрудничество, э каким, каким образом лучше всего э э с этим взаимодействовать. А тогда Анна, Ярослав, Андрей, кто готов прокомментировать, в каком смысле? Ну, мы с Андреем много лет эту тему обсуждаем, причем в разных э, в разных ситуациях витка спирали международной помощи для Беларуси. Mm -hmm. Поэтому, если никто не против, я бы начал. А, mm -hmm. а потом можно будет еще заодно поругать то, что я сказал. Э, международная помощь которая реализуется в Беларуси, постоянно вызывает критику, как бы она ни была устроена, со стороны разных структур, в том числе структур третьего сектора. Я сейчас разделяю третий сектор гражданской общества. Критика строится, во-первых, на том, что сама эта помощь, в том числе шведская, устроена по синусоиде. То шведы шире, международные имплементеры, поддерживают развитие инфраструктуры, и очень сильно сотрудничают с белорусским политическим режимом, и идут на поводу режима, когда режим, со словами режим, хорошо бы еще гражданское общество и свободу слова поддержать и права человека. И тут же режим говорит, конечно, у нас же все есть, смотрите, за углом лучшие люди города, вот им дайте деньги, и они поддержат нам свободу слова гражданское общество. И международные имплементы идут осознанно, прекрасно понимая, что это подставные люди, идут э, на поводу э, и как бы, реализуют дальше свои технические большие проекты с небольшим таким э, вишенкой на торте в виде поддержки гражданского общества, ЕГУ, чего бы там ни было еще. Э, вторая крайность, э, яркий пример был после 2010 года, я думаю, у нас сейчас будет, я прям написал даже об этом эссе э, еще в конце августа. Вторая крайность — это когда в Беларуси встречается обострение политическое, как было в 2010 году. И тогда после некоторой паузы, потому что политики в отношении Беларуси или там видения даже в отношении Беларуси у западных партнеров обычно нету, случается шок, потом случается волна выражения глубокой беспокойности, потом случаются деньги. Всегда по одной и той же схеме. Мы замораживаем сотрудничество с госами, в смысле с государственным сектором, давайте... Там, НГО, мы дадим и политические партии, мы дадим денег вам. Причем эти деньги, самое худшее в этой ситуации, то, что они даются безусловно. Типа, они плохие, вы хорошие. Под эту марку, как бы, никто не обращает внимания обычно на то, что институты именно гражданского общества уже уничтожены или там находятся в упадническом состоянии, хотя НГО есть целое там большое количество. И эти деньги а приходуются, есть в русском языке такое слово «осваивается», то есть, методами командной экономики. Сказано выделить 20 миллионов, выделяем 20 миллионов, давайте распихаем быстренько, куда там это можно распихать. И есть второй неочевидный аспект этой проблемы. Шведские партнеры, организации шведские, которые работают, в регионе восточного, Восточной Европы восточного партнерства, в том числе в Беларуси, имеют еще одну флуктуацию, ну, как бы, по синусоде. Они поведут себя лучше всех, лучше всех других возможных доноров, предоставляя скажем так, менторскую поддержку белорусским независимым акторам в выработке их собственной стратегии, не навязывая свое мнение о том, Какие цели должны быть у этой стратегии и какие методы, лишь помогая э, определить логичность э, там, этих путей, э, там, за, запланировать какие-то там э, страховочные механизмы на случай их риска, то скатываются в полную противоположность к худшим практикам, так делают все шведские организации тоже. И начинают выносить оценочные суждения, а потом еще и как бы прямо диктовать а, независимым а, организациям, а, консорциумам, актерам, как должна выглядеть их стратегия, исходя из позиций функционеров тех организаций, которые распоряжаются деньгами. И это вообще не про гражданское общество, вообще не трансформацию, это про освоение бюджетов. А, поэтому тема международной помощи очень-очень тонкая. Навредить здесь можно намного больше, чем э, помочь. Э, я очень рад тому, что все изменения, которые произошли за последние три месяца в Беларуси, э, ну, с большего, э, я знаю, что там были всякие вкрапления, но с большего произошли благодаря тому, что беларусы э, непосредственно, самостоятельно вливали в это свой труд, свое время и свои деньги и что здесь не было там существенной интервенции со стороны международных имплементов, это очень ценно, это воспитывает то самое чувство ownership, и это самое главное, вот то, про что я хотел поговорить, она задала мне вопрос, это помогает построить доверие а, между гражданами Беларуси и как бы и нормально относиться к вопросам политика, лидерства а, и, и другим таким темам, вместо того, чтобы э, плеймить, как э, навешивать ярлыки э, и там подозревать в каждом втором либо КГБиста, либо грантососа, либо успешного совмещающего агента. Слушай, ну, Рослав, есть какие-то поинты о том, как, как, как сделать хорошо, потом? что я много про проблемы, я согласен, что эти проблемы бывают. У тебя есть какие-то идеи о том, что со какие-то очевидные мысли, как ее, как ее исправить? Как сделать так, чтобы это было эффективно? Есть у меня ответ только как бы с ретроспективой в прошлое. Я имею в виду возвратное наклонение. Как было бы хорошо это сделать в 2010 году, в 2015 и в 2020? Ну, если вот, это опыт применил, в 2020, да. Как это сделать сейчас, когда поле так сильно изменилось, я готов думать над ответом, я даже готов придумать ответ, желательно делать это не в одиночку, но вот готового ответа у меня нет. С точки зрения метода, да, с точки зрения вот готового решения нет. Спасибо. Хорошо, а тогда есть ли у Андрея, у Анны какие-то еще -то комментарии по этому вопросу или тогда будем переходить куда-то дальше? Пока конецу, то да. Ну, и я там бы там, тогда -то зачитал там. из чата вось, питания Александра Гелагаева. А, а, ну, о, о слегка более неприятных вещах, о чем мы говорили, но э, вот. «Коли не силовый протест, то что, кроме экономичного краха у всей краины, примусит структуры, у которых пануе культ голой силы и амаль криминальницкая психология, по делу усих на элиту и фраеров, яких можно бить, хвалтовать и рыбовать и расти на больше моральный бог. Саботаж. О. Так, вот, попросил одно слово саботаж. Не уверен, что Александр, что-то достаточным ответом на этот вопрос. Вот, я решил, Ларик, расширить эту мысль. Не а, какой, какой, какой саботаж. Если у кого-то, такая готовность на это ответить, потому что вопрос действительно, вы сказали, да, глобальный, таким образом можно трансформировать домирный да, процесс в такую победу. Если у кого-то идеи. Mm -hmm. нет, пока вижу так. Виталий Стренько, по-моему, поднимает руку, да, тогда, Виталий, включайся включать микрофон. и То есть, мы... Говори Виталий Серенко, так пока. Витали... Кажется, да, да, -да, Сиренко, да. Так, ну, Виталий Нестеренко, Галина звучит довольно по-разному. Так, на что-то не с микрофоном. Кажется, потому что пока мы не слышим, Виталя. Виталь, да, не слышно? Не слышно. может что можно чекнуться с микрофоном. Так, Андрей Егоров говорит, что мы будем находить, Андрей, да, тоже спасибо за участие за участие. Так, ну что, Виталий Лоси справится что-то с микрофоном? А, Слышите меня? Сейчас. О, да, Виталий, да, сейчас. сейчас Слышно. Значит, я являюсь проректором Минского инновационного университета, чтобы так для представиться. Значит, по поводу вопросов, и вопросов, которые звучали до этого, хотел бы немножко тоже прокомментировать и посмотреть на проблематику немножко со стороны кейса Украины, который был в вот 2013-2014 год. Посмотреть со стороны такой проблематики, как наличие коррупционных проявлений в экономике Республики Беларусь. Дело в том, что на сегодняшний день, если брать коррупцию, все понимают ее только с точки зрения каких-то взяток и откатов. Но если брать в глобальном плане, коррупция — это неисполнение должностными лицами своих функциональных обязанностей за счет искорыстных или иной личной заинтересованности. Так вот, если брать Украину на сегодняшний день, то брать на тот момент, то почему возник, возник этот Майдан? Потому что Майдан возник из-за того, что э, народ, э, триггером Майдан э, майданных настроений было то, что не подписали соглашение об ассоциации с ЕС, но э, внутреннее, внутреннее, скажем так, протест или, скажем так, внутреннее раздражение населения было действиями э, Яковлевича и действиями госаппарата э, и силового аппарата, который э, оно обоснованно считали коррупционным. Для борьбы с коррупцией э, всегда используются три основных э, блока. Это э, значит, силовой, силовая зачистка, э, антикоррупционная экспертиза и, соответственно, э, рост общественного контроля. Так вот, э, если брать на сегодняшний день Белорусское общество, то у нас, значит, сразу же, если вы обратите внимание, после Майдана 2014 года в Беларуси в 2015 году начались массовые зачистки бизнесменов. Если брать по хронологии, ну, чистили и за коррупцию садили очень много людей. То есть фактически государство пыталось таким образом сделать прививку обществу, чтобы у нас не возникло тех предпосылок, которые были в свое время в Украине. Второй, второй момент. Значит, Чем отличается белорусская ситуация от украинской? Она значит, отличается тем, что в Украине силовой блок, он был массово ну, коррумпирован больше, чем сейчас в Республике Беларусь. силовой блок в Беларуси он является ну, достаточно как бы, чистым от коррупции. И он, по сути дела, один из немногих институтов, который выполняет сейчас как бы свои функции по защите, то есть прямые функции. Хорошо выполняет, плохо — это уже другой как бы вопрос. Но фактически он является заградотрядом, который не позволяет значит, системе госуправления развалиться. Так вот, государственное, что у нас явилось с триггером? Триггером явился, в принципе, август когда э, до этого момента население в принципе не э, придавало общественному контролю каких-то э, какого-то внимания ну такой яркий пример общественного контроля был только э, ситуация с аккумуляторным заводом когда в, в августе значит, показа, августовские события показало что население э, ну, власть живет своими заводами население живет своими население начало массово увеличивать свою правовую созначенность, и начала интересоваться значит, тем, как государственный аппарат выполняет свои функции. Ярким следствием этого является то, что начали образовываться районные ячейки, значит, вот эти котлы и все остальное. А власть, вместо того, чтобы скажем так, реагировать адекватно на эти действия, она решила рефлексировать своими обычными методами, именно убирать образовывающихся лидеров протеста и лидеров самоорганизованных да, выдавливать куда-то из страны или каким-то образом нейтрализовывать. Вот. В этой ситуации ну, единственный как бы метод это скажем так, продолжить, значит, продолжить общественное самосознание, рост обучения населения и показать, что государственные институты не работают. Да. И ни в коем случае, как бы, как вот тут говорили в чате, что там силовой протест. И силовой протест, он наоборот на руку нынешней власти идет, потому что они начнут играть в собственном поле. Вот. А так, когда, значит, чем больше людей узнает, что система неэффективна, и она не сможет, и она не может реагировать адекватно существующим вызовам. То есть, такой пример есть и Сингапура, когда в 70-е годы коррупция поразила общество, и только эти методы они позволили безболезненно перейти к новому, пройти трансформацию. Ну, как бы то, что я хотел сказать. Да, спасибо, Виталий. Действительно, интересное мнение. Я так понимаю, еще, также, да, вот у Галины Кашевской, была рука, поэтому, да, Галина, пожалуйста, по традиции, по, по, по традиции попрошу, попрошу кратко, вот с, этим, с фокусом на будущее, просто мы сегодня про будущее. Спасибо, Вадим, но я не буду кратче, чем остальные. Ладно, прежде всего, знаете, я слушаю, вот слушала-слушала и вспомнила анекдот, помните такой про розового слоненка, с таким тюдом слоненка мы не продадим. Знаете, да? Так вот, да, Анна, это... спасибо большое вам за ваше выступление, за позитив. Почему нас сегодня спасет? Только позитив. Только позитив. И, потому что, когда Ярослав или там, Андрей говорили, вы знаете, мне хотелось сразу зашиться и вернуться в обратное, в прошлое, так сказать, и ничего не трогать, и вернуть все взад. Когда я думаю про Новую Беларусь, прежде всего, у меня перед глазами, знаете, что стоят вот эти молодые люди, которые дворовые, чаты, вы полностью, Анна полностью согласна с вами, коммуникация изменилась, она перешла на ценностный уровень. На ценностный люди помогают, взаимопомощь, солидарность есть, и это уже ценностный уровень уже не изменить. Мы перешли с выживания на более высокий уровень по, по пирамиде маслов вызов какой будет стоять, если в будущем в новой Беларуси, я верю, что я говорю про новую Беларусь, Вадим, да, то это завоевать доверие вот этой демократической новой власти, завоевать доверие граждан. Почему? На сегодняшний день уровень доверия власти на любом уровне, он не то что нулевой, он уже в минус. Даже если что-то будет опубликовано правдивое, люди уже не верят, я сейчас говорю даже про себя, потому что сразу начинаешь думать, правда это или неправда, потому что доверия просто нету, это что касается выстраивания власти, структур всех. Когда я Ярославу вот просто написала насчет омоложения, здесь не имеется в виду, что ну, вот, омоложение в привычном понятии этого слова, омоложение идет за счет новых, за счет молодого поколения, да, наша нация стареющая, то есть, сами понимаете, причем население сокращается, в общем-то, но я смотрела статистику, и там вот я написала в чате, что у нас фактически прежде всего идет урбанизация, это тоже Новая Беларусь. Новая Беларусь, я вижу, она более... Это... Образованная Беларусь с точки зрения воспитания. Не образование, как институты образования. Образование у нас должно претерпеть э, изменения, существенные изменения. Потому что оно все идеологизировано. Но с точки зрения воспитания и новые практики, которые именно у молодежи сейчас. И у этой молодежи через проекты, бизнес-проекты, через проекты МТП. Ярославу там и всем, кто представляет Третий э, сектор, по типа некоммерческие организации, это огромная заслуга в том, что через вот эти проекты все-таки демократические практики э, сотрудничество, коммуникации, они распространяются в обществе, и даже это ну, в сельской местности. Но в то же самое время у нас, если сказать, вот э, по-моему, 2 миллиона у нас сельских жителей на 1 января 2019 года было. И 7 миллионов с половиной городских жителей. То есть у нас идет э, активно урбанизация. Люди переезжают в города, большие и маленькие. И ясное дело, это идет воспитание за счет даже того, что э, молодежь подрастает. Вот я там написала, около 2 миллионов у нас до 19 лет, около 2 миллионов 20-35 лет и 2 миллиона старше 60. Вы понимаете, что старше 60 это еще есть советские практики, советская идеология которые вот они сидят, они выж... кто-то выжидает, кто-то поддерживает старый режим, привычный режим. Это практики, основанные все-таки на страхе, на неуверенности. И здесь очень большой страх. Они живут за одну пенсию. Ясно дело, это потерять все деньги, которые вот они... То есть потерять средства к существованию. У молодежи этого страха, конечно же, нет. А сейчас молодежь вообще перенул, те, кто участвует, особенно в маршах, в движениях, в протестах, они вообще его победили. Так вот, последнее, сейчас вот скажу, что какой еще вызов такой очень для меня яркий, конкретный, я вижу, это, знаете что, омоложение исполнительной власти, структур наших институтов, потому что там люди сидят в возрасте, они, в общем-то, сидят и не хотят уступать свои места, это их работа. Я сейчас, мы столкнулись с КАТОСами, известными вам, которые вот идут, территориальное сообщество, самоуправление пытаются люди организовать. И там э, председателями КАТОСов просто назначают своих людей. Это пенсионеры, которые где-то когда-то работали в какой-то структуре, им необходимо было власти закрыть эти ну, вопросы, потому что закон есть, и с них спрашивают, как закон исполняется, и они посадили своих людей. Понимаете? КАТОСы не работают, те, которые существуют, и поэтому сейчас идет вопрос, Молодежь, вот у нас двор, Дворовой это чат и районная молодежь, они очень интересуются э, законодательством. Молодежь сейчас политизирована, это тоже уже не изменишь, если они начали интересоваться политикой и пытаются взять на себя какие-то функции самоуправления на месте, на местном уровне, это тоже уже не, не изменишь. Поэтому я смотрю оптимистично в будущем. Конечно, хотелось бы, чтобы Новый год мы встретили в Новой Беларуси, но да. Очень хочется, поэтому я, в общем-то, за этитюд. С каким этитюдом мы будем, в общем-то, смотреть в будущее, но я просто верю, что мы должны это все пройти, победить иначе просто-напросто, ну, <связываю> даже не хочется думать иначе, вот. Но я вижу, что это все-таки омоложение общества. Да, хочу еще вот добавить, когда я делала исследование по госзакупкам, это тоже для меня тогда было очень важно. У, у шведского, о, был этот финский, посол Финляндии был на презентации исследования по закупке из одного источника, я делала исследование такое, и там у него спросили, как вам в бывшем э, отсталой стране, еще в недалеком прошлом отсталой стране, сельскохозяйственной, как вам удалось на сегодняшний день стать одной из э, экономически высокоразвитых стран в Европе, можно сказать, в лидерах. И посол сказал, тогда как раз это был какой 17-й лишь год, он сказал, говорит, в этом году мы отмечаем 100 лет нашей независимости. Но это было в 18 году. сто лет независимости. На самом деле мы отвечаем 200 лет независимости, потому что сто лет они были сильной автономией. А потом он добавил, это то, о чем я тоже самое все время думала, даже вот у выбора есть книга, да, сейчас скажу какая. Он сказал, что обращаю внимание, он лично обращает внимание на то, что все развитые, экономически развитые страны, включая ту же самую Америку, европейские страны, это протестантские страны. Это лютеране, это кальвинисты, это просто протестанты. Здесь идет вопрос, э, я бы сказала, не то, что веры как религиозные веры, а именно веры как ценности, что у людей, э, в общем-то, в душе, в сердце, чем они живут. Так вот, э, наши люди, вот советское еще поколение, там, в общем-то, о ценностях трудно было говорить, потому что там был страх, страх советских времен, Сталинщины, войны, послевоенное время и так далее. Так, вы когда не будем так далеко углубляться вот, в, да, в, в, в прошлое. Это важно, Вадим, это очень важно, я хочу завершить. Да, да, вот это сейчас это все изменилось, понимаете? Старшее поколение, оно все-таки, как ни печально, оно уходит, но молодежь, она, в общем-то, не религиозные ценности, она впитывает демократические ценности. И вот это меня, в общем-то, поддерживает мой энтузиазм о том, что Новая Беларусь скоро будет. Спасибо. <реш> да, спасибо, спасибо, Карина, это да, замечательно, и, конечно, протестантская этика и дух капитализма прекрасная книга, хотя да, да, да, да, быстро до да, массового перехода протестантизма это точно не то, что в актуальной повестке дня. Да, те белорусы были да. протестантами, кальвинистами. Да ладно, ну не будет серьезной дискуссии, это долгая тема, да, многие кем были. А, хорошо, а, Антон, если у нас еще а, у нас еще поднятые руки, кто хотел бы еще высказаться, особенно из тех, кто может, еще не комментировал. Или yeah. тогда, может быть, потихоньку будем переходить к завершающим ремаркам? Да нет, понятно, другому я не вижу. Давайте, наверное, да, переходим к завершающим ремаркам. Да. О, тогда действительно, наверное, у нас э, остаются последние пять минут, если ориентироваться на, на двухчасовой формат. Э, это, я вот это, наверное, попросил, может быть, напоследок и, и, и, и Анну, и, э, и Анну Ярослава, да, поскольку Антон и Андрей э, были бы уже раньше уйти. Наверное, какие-то может быть, финальные мысли э, по поводу действительно будущего, которые э, есть после нашей дискуссии, потому что, мне кажется, у нас сегодня действительно был такой интересный э, обмен мнениями, э, и возникло много э, интересных мыслей. Да, Анна, Ярослав, кто, э, кто готов, наверное, начать? У нас сейчас, по, буквально по несколько минут на завершение дискуссии какие-то э, финальные ремарки. С удовольствием вступлю очередь Ярославу. Благодарю. Ну ладно, мысль, которая у меня родилась в ходе этой дискуссии сегодняшней, приблизительно такая: до революции у нас было много стратегий перемен. Я прям помню их. Ну немного, но были отраслевые стратегии перемен, дорожные карты, но не было энтузиазма. Сейчас у нас много энтузиазма, но нету стратегии. Если есть на что мне надеяться в ближайшее время, то это на то, что мы успеем вместе выработать стратегию и общественное согласие по поводу этой стратегии до того, как потеряем энтузиазм. Все. Спасибо. Анна, тогда вы. Я хочу присоединиться и сказать, что у меня, к сожалению, тоже нет стратегии. У меня есть видение того, как можно развивать некоторые области. Я могу довольно много высказываться на тему того, как я вижу будущее науки в Беларуси или будущее образование в Беларуси. Ну, потому что это две мои основные, как бы, экспертные области. Mm -hmm. И я знаю, что совершенно точно впервые в жизни в этом году чувствую себя настолько белорусом, настолько белорусской, и что до тех пор, пока будут люди готовы и желающие что-то делать, я буду на их стороне, с удовольствием присоединюсь к ним. Со всем своим энтузиазмом, всеми своими стратегиями. Общайте, у меня есть возможность просто возвращаться в Беларусь и делать там то, что кажется мне правильным. Я немножко менее экономически зависима от того, что экономически происходит в Беларуси. Это мое большое преимущество и привилегия. И мне кажется, что у нас есть все шансы с этим справиться. Среди тех проблем и препятствий, которые могут быть, есть, например, огромное количество изменений, которые завязаны на веру в завтра. Они движимы и действуют только за счет той энергии веры в завтра, которая сейчас есть у людей. Что завтра мы победим, что еще немножко и мы победим. И если эта вера рассыпется, то, конечно, и прогресс в этой области немедленно замедлится. У нас больше не будет перспективы и видения. Но до тех пор, пока это поддерживается, до тех пор, пока мы говорим о будущем и о том, каким оно может быть, планируем будущее, и не э, ограничиваемся тем, насколько прошлое э, устарело и плохо, я верю, что у нас все получится. Спасибо. После, после таких слов о важности будущего, я уж не знаю, что что-то еще можно добавить на наши дискуссии. Действительно, спасибо всем, кто сегодня принял участие в этом нашем разговоре о будущем. Потому что, да, когда мы это планировали, мы поняли, что мы очень много обсуждали текущую повестку, и актуальность как повестки способствует следующим обсуждениям. Сегодня хотелось, да, подумать о, о том, какие будут будущие, трансформации, вызовы. И мне кажется, у нас сегодня это вполне получилось. А, поэтому спасибо всем за эту дискуссию. А, я думаю, экспертно аналитический клуб еще, а, как минимум, один раз мы точно встретимся до Нового года. А, уже под, подведем, как традиционно бывает, итоги года 2020 -го и а, подумаем о 2021. А, уже, наверное, ближе где-то к ближе к Рождеству. Вот, поэтому еще обязательно все анонсы, как всегда, мы вышлем. И поэтому спасибо за наш сегодняшний разговор и до новых встреч.